Всем привет, дорогие товарищи, с вами Стартер. Добро пожаловать на гайд по моду в Engineering. Этот гайд будет состоять из большого количества частей, потому что я не до конца понимаю, с чего мне начинать этот гайд и чем его продолжать. Однако, в первой части моего нового гайда я решил поговорить о такой вещи как проводке, а точнее о проводах. В чистом иммеосиф-инженеринге без каких-либо дополнений провода являются главным и единственным способом передачи не только электроэнергии, но и ко всему прочему и родством сигнала. В целом иммеосиф-инженеринг известен в интернете как раз благодаря своим проводам. Благодаря наличию такой механики проводов в этом моде можно строить реалистичные линии электропередач любого размера. Местные линии электропередач или магистральная линия электропередач на огромных опорах. Также хочу сообщить, что в своем видео я не буду выкладывать рецепты крафта. Потому что в MNOSIV Engineering есть вики, причем в при игровая. Она представляет из себя книжку, которую можно открыть прямо в игре и посмотреть все рецепты крафта. Итак, приступим. Прежде всего хотелось бы продемонстрировать вам простые столбы. Они бывают из трех материалов. Алюминиевые, обработанные криозотом привесины и стали. Еще одни полезные элементы в Мерсев-инженеринг Engineering это крепежи. Также бывают из трех материалов. Предназначаются для закрепления на любом блоке, в том числе и на столбе, как вы сейчас видите. И на эти крепежи также можно крепить коннектор. Вы даже можете установить крепежи наверху столба. Однако это не будет выглядеть красиво, но вы можете использовать крепежи для создания дополнительных узлов крепления проводов, если вам не хватает заранее предусмотренных. Вы также можете модифицировать столбы, используя для этого специальный молот инженера. Вообще молот инженера потребуется вам огромное, просто невиданное количество раз процессе использования мода Mersive Engineering. Так что вам стоит сразу же после приобретения мода обзавестись этим модом. Кстати, ссылка на этот мод находится под описанием этого видео. Продолжим. Для модификации вашего столба нажмите правой кнопкой мыши на верхнюю часть вашего столба, выезд на самый верхний его блок. Появится дополнительный узел. Вы можете прикрепить объект к этому узлу только сверху или снизу, причем как объект распознается и крепишь, что приводит к вот такому вот результату. Иногда при добавлении рукавов вашего столба появляется нечто похожее на еще один столб, как вы видите сейчас. Однако это бывает, если вы неправильно нажали правой кнопкой мыши на верхний сегмент вашего столба, однако стандартные столбы это еще цветочки, вы можете строить собственные опоры линии электропередач из любых блоков которые вам заблагорассудится. я лично не лучший строитель опоры линии электропередач, но покажу вам то что мне удалось создать на этом поприще. В общем, у меня получился вот такой вот шедевр. Но я думаю, что мне хватит говорить о столбах, и пора уже перейти к более чему интересному. А именно, к собственно проводам, коннекторам и реле. В Инжиниринг электроэнергия может иметь три вида напряжения. Это низкое, среднее и высокое напряжение электроэнергии. Для каждого из этих видов напряжения есть собственные коннекторы и реле. Коннекторы предназначены для непосредственного соединения проводов с потребителями и генераторами, а реле предназначены для соединения нескольких проводов между собой или для продолжения провода на большое расстояние, что в принципе означает одно и то же. Прямо сейчас вы можете увидеть на своих экранах, Исковольтный релей и коннектор средневольтный реле и коннектор они выглядят почти одинаково вот так и вот так и высоковольтный реле и высоковольтный коннектор подробнее использование этих элементов мы рассмотрим в следующем ролике а сейчас я хочу обратить внимание именно на том как их можно соединять Давайте разместим вот здесь все, что нужно. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на мотки проводов, а именно на мотки медного, то есть низковольтного, электрумового, то есть средневольтного и стального, то есть высоковольтного проводов. Также существует и редстоуновый провод, но его темы мы коснемся позднее. Немного подробностей. Медный низковольтный провод можно использовать для питания не очень много потребляющих приборов, таких как электрический фонаж, который в своем частном случае требует исключительно низковольтное напряжение. Средневольтное питание удобно для использования вами в на наших предприятиях и цехах для питания ваших индустриальных приборов. В то же время высокое напряжение удобно для транспортировки вашей электроэнергии с вашей электростанции до вашей точки, где вы будете ее потреблять. На этом теория заканчивается. Давайте перейдем к практике. Чтобы соединить два коннектора, два реле коннектор и реле, возьмите моток нужного вам провода, нажмите правой кнопкой мыши на первом узле, в котором вы будете закреплять ваш провод, затем нажмите правой кнопкой мыши на второй точке, где вы будете закреплять ваш провод. И инженеринг имеет ограничения на блиму низковольтного и средневольтного проводов в 16 блоков а на длину высоковольтного провода 32 блока. Вы также не можете прокладывать провода между блоками, то есть если на пути провода есть какое-то препятствие. Также отдельно стоит упомянуть о том, что каждый вид проводов имеет собственную текстуру как и провода, так и матка проводов. Для демонтажа проводов с коннекторов или реле можно использовать кусачки инженера правой кнопкой мыши и ваши мотки проводов выпадут вам в винтарь. Также каждый тип проводов имеет собственную токопроводимость, которая зависит от вольтажа. Это указано на представленной перед вами картинке. Я тут боролся с проводами, их посоединял короче. И вот так это выглядит. Вот теперь давайте я вам продемонстрирую, как может выглядеть в этом моде имелся в инжиниринг. полноценная система дальнего переноса электроэнергии. Правда покажу я это на примере только двух столбов, соединенных друг с другом. Итак, вот что у меня получилось. Пришлось немного повозить, само в принципе сойдет. Посмотрите, насколько это красиво выглядит. Насколько это реалистично выглядит. А если еще шейдеры включить, то вообще мои любимые пейзажи получится. Правда, для натяжения таким способом соединиборных проводов необходимо ставить посередине вот такой вот столбик и протягивать провода вот так вот. Проблема расстояние хватит расстояние хватило, и вот как вы видите, я уж не знаю, хватит теперь расстояние возьму до того узла, но дотягивать до сюда уже не хватает расстояния, как вы видите. Те крутые ребята, которые досмотрели это видео до этого момента, спросят меня. А как же скрафтить все это в выживании? Отвечая вам заранее на этот вопрос, скажу, что в описании под этим видео находится ссылка на русскоязычную вики данного мода, где все рецепты крафта можно быстро узнать и понятно. Это не пиар, просто хороший сайт. Теперь поговорим о редстоуновых проводах. Они могут соединять вещи, выдающие редстоун, с вещами принимающими редстоун, как бы это не было странным. Для использования редстоуновых правдов вам потребуются также специальные коннекторы. Вот у меня есть рычаг, и вот у меня есть лампа, которая мне нужно соединить при помощи редстоунового провода. Для этого мне нужно установить коннектор возле лампы, затем при помощи молота инженера перевести его в режим выход. Затем мне необходимо разместить другой коннектор около моего рычага и установить режим вход, однако по умолчанию установлен именно режим вход. Затем соединяю мои провода при помощи мотка. Иногда бывает, что провода не могут соединиться на большом расстоянии просто так. Значит необходимо несколько коннекторов, один из которых должен быть на вход, а все остальные на выход. В том числе и промежуточные. Соединяем провода таким образом. И теперь бежим к вашему рычагу. И как вы видите, наша система начинает работать. Открываем рычаг, работает лампа. Закрываем рычаг, лампа не работает. В принципе, как и должно быть. Кроме рычага, вы можете разместить любой другой объект, выдающий стом, Как, например, датчик дневного света. Спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал и поддержите меня в создании новой части этого гайда по иммерсуперинжиниринг. Всем удачи, спасибо за внимание и пока.